Всем привет! Если ты нажал на это видео, значит ты интересуешься, какой редактор тебе лучше выбрать для монтирования твоих говно-видео, которые никому не интересны. Сегодня я бы хотел сравнить Каэн Мастер и PowerDirector. Директор. начинаем. Сначала я планирую пройтись по каждому видеоредактору, сказать о его плюсах, минусах. И так далее. В конце я подведу итог, дам свою оценку. Начнем, пожалуй, с Кайнмастера. Я лично пользуюсь взломанной версией, без каких-либо там водяных знаков. Нет, есть водяной знак обычно бывает. Этот мод, так скажем, называется Даймон. В отличие от оригинальной версии, он выполнен в синей цветовой гамме, когда оригинал в желтой такой оранжевой гамме цветов. При запуске приложения нас встречает простенькая менюшка с нашими прошлыми проектами. Слева находится кнопка, нажимая на которую мы приступаем к монтажу нашего проекта. Я всегда выбираю пустой проект, потому что так легче. Меню инструментов достаточно простое и понятное. На кольце расположены основные позиции. Чтобы добавить видео или картинку, достаточно нажать на медиабраузер и добавить нужный файл, который надо монтировать. Также к медиафайлам можно добавить аудиотрек, который найти будет очень просто. Если вам нужно записать свой голос, то это можно сделать прямо в приложении, просто нажав на кнопку «Голос» если вы забыли отснять какой-то момент, то это сделать можно тоже в приложении. Нажав посередине на кругляшок и выбрать либо камеру, либо комкорды, чтобы отснять видео. А теперь к самой интересной кнопке, это слой. Именно эта клавиша позволяет нам делать то, что поистине называется монтаж. Здесь вы можете поверх основного видео добавлять различную мультимедию, будь то фото или видео. А на счет второго, если у вас очень мощный телефон, то это возможно. Также здесь есть эффекты, которых не совсем много, но мне для некоторых моментов хватает. Совсем забыл сказать, здесь есть так называемый магазин ресурсов KN Master, где вы найдете еще больше эффекты всяких разных переходов, о которых мы поговорим чуть позже. Также всякие стикеры, которых безумное количество на всякие разные тематики. В общем, почти на все случаи жизни. Есть анимированные и простые. Выбор очень большой и он всегда обновляется. дальше. Огромное количество всяких шрифтов, есть даже встроенные аудиоэффекты, которыми я пока, к сожалению, не сильно пользовался, поэтому ничего про них сказать я не могу. можно даже писать рукописный текст но я думаю это будет смотреться не очень красиво итак я обещал вам показать как пользоваться переходами Видите белый квадрат с серой линией, это разрыв между двумя файлами, которые можно заполнить каким-нибудь эффектом перехода. Здесь также их огромное количество, если долго покопаться, то нужные вы найдете. самой интересной части мы закончили хотел бы еще рассказать о работе с аудиофайлами нажимаем на дорожку и нами встречаться справа меню настроек нажимая на кнопку громкость мы можем увеличивать громкость или сжать наш аудиофайл подкорректировать его вправо или влево изменить тон можно обозначить трек как фон чтобы было удобно его отличить от других треков Допустим, если вы записываете какое-то видео, где вы только говорите. В микрофон, допустим, как вот в моих видео, 10 самых необычных телефонов с Алиэкспресс, Которые ты явно не видел, вот по глазам вижу, ты не видишь. Поэтому для тебя. Ссылка в описании. Смотри. Может себе какой-нибудь телефончик подберешь Хорошенький. И возвращайся. Возвращайся обратно. Так вот, то в этом случае эта функция про который вы уже забыли, эта функция будет очень полезна отделять основной трек от фона. Очень удобно обозначить трек как фон. Особенно это удобно, когда тебе надо прервать этот фоновый трек, чтобы вставить мемную вставочку. Это очень удобно. Серьезно? Также трек можно обрезать в разных его частях. Так, ну вроде бы я обо всем рассказал. А нет, еще про фото э, забыл рассказать. Если вы добавляете картинку, то вы можете выбрать анимацию появления этой картинки. Например, какое-нибудь выпрыгивание, скольжение, увеличение и так далее. Также вы можете выбрать эффект ухода картинки из кадра. Также есть кнопка выражения. Она отвечает за то, как будет показываться картинка. Например, будет ли она плавать, мигать, мерцать. Может быть вообще может быть, будет вообще дождь. Также можно поиграться с настройками цвета, но это чисто дело вкуса. Все это также применимо и к тексту. Так, ну теперь вроде бы все. Наконец-таки все. Смонтировали мы наше видео, теперь время его Правильно, сохранять. Нажимаем на кнопку слева. Здесь нам открывается меню, в котором нам предлагают сохранить видео в галерее, Либо сразу загрузить его на YouTube, Facebook, Google или же на облако. Я рекомендую всегда сохранить в галереи, потому что так надежнее. Теперь смотрим, в каких форматах мы можем сохранить наши видео. Если вы изначально снимали в качестве 1280 720 пикселей, сохраняйте в этом же формате. Если в другом, сохраняйте в другом. Теперь перейдем к конкуренту Power Директор. Загрузка приложения по времени такая же как и у Кайнмастер. Нас встречает понятное огромными буквами написанное меню. Причем лично у меня, конечно, на русском языке, да, бывает на английском. Вот. Нажимаем на новый проект. Можно назвать как-нибудь свой проект. И выбираем соотношение сторон. Если вы снимали как адекват, вы выберите 16 на 9. Если как не адекват, 9 на 16. Все, нажали ОК. После этого у нас выскакивает снова менюшка, где мы можем выбрать для нашего проекта видео, изображение или музыку. Также, если вы забыли отснять какой-то момент, то здесь так же, как и в Master, можно произвести видеозахват, фотосъемку или записать закадровый голос. После выбранного объекта для монтажа... Ну, что-то не, что не так. Что-то не, не, не так Перефразируем. В общем, выбрали вы то, что вам нужно смонтировать и все равно не так смог, все равно не так сказал, я думаю вы поняли, да? Вас перебрасывают на такую вот страницу, где вам подробно будет выскакивать подсказки, какая кнопка за что отвечает. Я эту функцию убрал, потому что мне и так все понятно, что где в этом приложении находится. И вам советую, потому что ну, это раздражает сильно и отвлекает. Идем дальше. Даже не знаю, с чего бы начать здесь. Начнем, пожалуй, с левой стороны. Первая кнопка, кнопка назад, она нам не нужна. Следующая мультимедиа, Третье, это слои, титры. С помощью этой функции мы можем написать какое-нибудь слово, причем в разных готовых вариациях, в отличие от Кейнмастер, где все нужно настраивать самому. Не знаю, плюс это или минус, как бы. но эта функция имеет место быть. Вторая кнопка добавляет картинки всякие. И только, к сожалению, вторым слоем видео на видео сделать нельзя. Имейте в виду, в Кейнмастер это есть. Ну а третья кнопка это фирменные, анимированные, пауэр-директоровские, типа наклейки, всякие разные картинки. Многие из них действительно полезные и нужные. Но раз уж мы заговорили о фирменном, анимированном и пауэр-директорском, то здесь также есть, как и в Кайнмастер, магазин ресурсов PowerDirector, директор который весьма обновленный и огромный на полезный контент для монтажа. Повторяющегося в сравнении с Кайнмастер я не обнаружил. Может быть и есть, но оно по-другому представлено. Если немного порыться, то я думаю, вы найдете что-то по душе. Идем дальше. А вот сколько раз я за видео сегодня сказал, идем дальше. Давайте устроим дискуссию в комментариях. Тот, кто угадает число правильное, тот молодец и получит рекламу на моем канале своей страничке в сетях, будь то ВКонтакте, будь то YouTube, В общем, зарезайте и у вас получится. Следующая кнопка FX, она отвечает за видеоэффекты. Я сейчас постараюсь их всех продемонстрировать, эти видеоэффекты, чтобы вы могли посмотреть их в деле. Всего видеоэффектов 34, плюс 5 дополнительных, которые спрятались в кнопке «Получить больше». Вот пока я с вами разговаривал, наверняка уже какие-то видеоэффекты вам показал. Я надеюсь на это, потому что хочется показать, потому что там все классно. Все они очень забавные и интересные. Таких эффектов в Мастер нет. И это плюс в пользу Power Director. Блин, даже не знаю, как еще потянуть время. Даже не знаю. Наверное, пару минут молча. Хм. Я надеюсь, я все вам показал. Идем дальше. И кстати, совсем забыл сказать, что некоторые эффекты можно регулировать там по чистоте.. В общем, можно регулировать их. Под себя я, честно, сильно в это не вдавался. Я надобно регулировал. Особо мне не нужно было регулировать. Теперь, собственно, к видео. Что мы с ним можем делать? Первое. Мы можем увеличить ему громкость. Но я не советую вкручивать громкость, потому что даже если вы хотите на 50% больше сделать, то при разрыве видео у вас будет такой неприятный стук хрип у меня была такая практика я пытался тоже так сделать у меня был постоянно такой хруст такой, резкий такое это сильно портит качество видео самого неприятно смотреть такое видео поэтому не советую уменьшить да можно вкручивать не стоит а в каймастер с этим нет проблем в принципе Затем мы можем повернуть видео, изменить цвет, копировать, обрезать и даже сделать обратное воспроизведение, что мы не можем сделать в Кайнмастер. Там нет такой функции, а вот в PowerDirector есть, и она только у него есть. И это тоже опять жирный плюс в пользу PowerDirector. Ой, забыл. Здесь еще можно увеличить скорость видео, что в Кайнмастер проблематично, потому что там, как бы ты не увеличивал, там не изменял скорость, в принципе это капля в море толком нормально там каин мастере работать со скоростью звука невозможно поэтому если хотите увеличить скорость там уменьшить скорость замедлить там увеличить то пожалуйста милости прошу в повер директор здесь с этим проблем нет и в принципе работает аккуратно и четко все нюансы я рассказал ну, наверное а нет есть один косяк который я ставил напоследок вот когда в power директор разрываешь видео на разрыв на точке разрыва видео э, если ты хочешь ставить какую-нибудь мемную вставку а я люблю это делать то тебя из этой точки перебрасывают назад Самый конец видео, и тебе приходится оттуда к этой точке тащить мемную вставочку. Я думаю, вы поняли, да? Не сильно запутал. И это очень тяжело оттуда вас с конца, в точку, где ты хотел поставить эту мемную вставочку, тащить это видео. Очень тяжело. И очень неприятно так работать. В кайнмахсе такого нет, если ты остановился на точке. То в этой точке, если ты хочешь ставить там картинку и видео, оно вставится и не перебросит тебя назад к концу видео. Итак, давайте подводить итоги. Сейчас я на ваших экранах выведу основные плюсы и минусы той или иной программы. Первый пилотный выпуск нового шоу на моем канале. Что лучше пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы я в следующем видео выпуске этого шоу э, сравнил Даже если вы ничего не напишите, у меня распланировано э, на 5 видео вперед что я буду сравнивать поэтому не переживайте у меня есть что сравнивать но все равно напишите может быть наши мнения с вами как-то сошлись Ну а если вы хотите услышать мое завершающее Такое мнение то вот оно. В принципе, обе программы хороши в определенном спектре монтажа. Но больше предпочтение, конечно же, я отдаю Kain Master, потому что все-таки она будет немного поудобнее и пофункциональнее, чем PowerDirector. Но PowerDirector я тоже пользуюсь, но достаточно реже. И то только если мне нужно какие-то маленькие, короткие видео сделать требующие тех эффектов, которых нет в Skymaster. Ставь лайк и подписывайся на канал. Жди новых роликов этого выпуска. Я еще пока не решил, когда я буду выпускать такое. <плышленное> Такую <плышленное> раз. Я пока не решил, когда я буду выпускать выпуски. <плышленное> выпускать ролики этого шоу! Если что, отпишусь в комментариях. Пока! Блин, по столу ударю. Больно.